Ну что ж, это сегодня у нас «Почувствуй себя водителем» автобуса. И прямо сейчас мы будем получать удостоверение на водительское кресло. Здравствуйте. Здравствуйте. Выбираем удостоверение по душе. Да. А, можно, А можно две? Ну, в качестве сувенира или как там? Выбирайте. Оба, оба хотите? И, оба, да. Да. Ваша фамилия, имя, отчество? Моисеев Матвей Владимирович. Моисеев? Матвей. Владимирович. Матвей Владимирович, как, что будем водить, автобус или электробус? Автобус. Какую печать мы ставим вам? Mm, давайте. Так, хорошо. Mm -hmm. Вручаю вам удостоверение, проходите на парней Большое спасибо. Так, бутылки я у вас особенно время. <laughs> Простите, пожалуйста. Mm -hmm. Большое спасибо. Здравствуйте. Mm -hmm. Так, вот. Так, вы выбрали автобус, Автобус, верно. Так, вы выбрали автобус? Да. Так, Матвей, есть любимый маршрут? Так, ну, в основном по району выкино желебина. Это М7, 159 209 так, ну, 209 это короткий маршрут, 159-й как-то сейчас, либо М-78, либо 143, либо... А -ан 8, Давайте М-78, да. Я так понимаю, он тоже обслуживается тут. Так, да, да. Ну, Марку, а кому или не пас? Что это И то, и другое. Ну так, нельзя, нужно выбрать что-то, на А, на, на маршрут? На чем поедем? Так, ля... у на что угодно. Так, лязы для... для... У нас гармошки, верно? Да. Ляд, Давайте опробуем... Не фаз для начала, потому что как бы он маленький, попроще будет, гармошка потяжелее. Ну, давайте, не фаз. Так. Теперь мы берем ваши документы, идем рисовать автобус, угу. и после того, как вы нарисуете его, возвращайтесь ко мне. Вот, понял. Большое спасибо. Итак, это у нас э, маленькие инженеры. А теперь им нужно перерыв для того, чтобы нарисовать этот автобус ахахахаха хахахаха так ладно так я нарисовал свой по очереди окей ладно я последний оуу надо бы снять это на камеру. Там мужик мужики будет, но я не понимаю, к чему ну, ну ладно, сейчас. Мне Пойдем, кажется, да. сюда кто-нибудь попадет, что же Это Лапин. Сергей Лапин или Никита Лапин? А или, ты догадайся. Или, или Никита Сергеевич Лапин. Никита Сергеевич Лапин. Ладненькая. Он Сергей Лапин, это брат Никита Лапин. Серьезно? Итак, у меня категория. Комица, Слушай, а у вот тебя 899, а я на m 2... Ладно. Вот так, смотрите, оформляются на маршруте. Сейчас буду так же и со мной. Ага. 2. Это, 2. А, это... Это... Ладно, <свят> <свят> это да. да. Смотрите, теперь мы уйдем на предыдущий это, да. это либо туда, либо туда, А, туда. Здравствуйте. Отлично. Здравствуйте, Здравствуйте еще раз. Страшно. Так. Знаю, что надо будет отравление в 13-35, чтобы не было толпы у медиков. Отлично. Очень красиво. Спасибо. Ну что ж, давайте пройдем презрительный осмотр. Я думаю, у этого... Под... Да. Интересненько, а подарит ли форму мозга транса? Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. О, ты так быстро? Отлично. Теперь моя очередь. Да, спасибо. Нарисовал фотобусы. Нужно пройти давление то ли редактор, то он на нем не запускается. Ясно. Да, да, он, он не может быть, так, и, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Отлично. И куда, спасибо, спасибо. куда? Большое спасибо. Большое спасибо. Вот так мы прошли этот э, медосмотр и проход на маршрут. Легко. Ага. Сейчас, наверное, сядет за и я поеду на МТМ Ладно. <соценно> Ахтар! Это муравейн! А, Посмотрите какой он! Он просто замечательный! <смех> я фанат! <смех> Нужно на корточке фанат. Можно вот так вот слить? Ага, Нет, так нельзя. Надо либо вниз, либо на сиденье. Да давай я тебя поснимаю. Ага, вот так что ли? Вот планирующая нас срывает. А да, мы сидим на картах, вместе с этим пацаном. О, аккуратно держи. Мы русские выцелим пушку. Ну что ж, ребят, а мы сейчас уже церкви поедем. Что, приезжий, подождите. О, кепка Типера. Ммм, прикольная кепка, кстати, это ваша мелочь, кейс. А теперь осторожно, двери закрывается. Ну что? я не помню, сколько вижу. А, это вот это пять. А, у тебя есть, смотри, ты... Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! я я 53 Ух! где-то А я не помню сколько Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! А Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! И походу сейчас будут кружить вокруг этих заборчиков Wow! А теперь бы мне это мог давать! Запрещают заезжать, да все кайф! Кстати, я уже десятый раз по счету запал на этом пути. Давай, давай! Здравствуйте! Где тут заезжает? Мне нужно с расшифровкой. Здравствуйте, люди! А мы приехали починить. Да, это ты, да, это ты, да? Поехали, Канаву Канаву, правильно Такая сейчасележья, пойти сюда если ты... Надеюсь... О, 4, 4, офигеть Он что, списан? с номером дьявольским 660 а на 1000 п... он я, работает можно, на 10 лет. Я предлагаю еще раз покататься. а Она, давай а давай ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты раз подряд ты А давайте ты ты ты ты ты ты не ты самая офигенная штука А он только недавно появился. Он, ты ты ты он по-моему ты ты ты ты Мы ты ты ты ты ты ты Иногда по одному, иногда подряд. Ку-ку! <свят> Муравей! Муравей! <свят> Прекрасная штука! Постевай! да Да-да-да! Ага, Пацан, выложи потом на Ютуб это видео. Конечно! Канал в студии это! Подпишись! Буду хоть тебя видеть! Чувствуй себя как дома! Станя, откройте канал! Если вы будете постоянно говорить о праве Настя Бойсей, вам это вообще вон, очень... Я вообще знаю! У-у-у-у! Улыбаемся, Маши! у у Надо реально за территорию выезжать! Все поговорят, этот феномен просто ужасный!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 я не мы оба не слезем. Нет. Ну что, а, не не конечно. Уважаемые подписчики, вы сейчас увидите, как муравей будет заезжать в ремонтную зону. Вас будут катать по этой ремонтной зоне. На вот это замечательном муравье. Будьте осторожны, сейчас будет вес. Кири, потом отправишь э -э фотку. Так цепаны охота идет. Ха-ха-ха, да, да. Мы <fazendo> Не, что? Не надо, дядя, тебя убью. Не надо, дядя. У нас просто хорошее настроение. У нас хорошее, Смотрите, малыш с неё Короче всем привет, вот это муравей а, Хорошая штука, заряжается Пит... 6 часов Она с Сколково А еще она охуенна. с тобой Ладно, так чтобы и вытаскану его Привет, по башенечкой. А я то на животу курянул. Вот если типа, бы можно было убирать всем за ним в карту, он бы выбрал бы Кирилл меня, Кирилл Черемушкинский. А он Кирилл Черем. какое красивое место! Согласитесь, это круто! Нет. не Едем, едем, соседи! Стоя дискотека! На гармошке! Ля-ля-ля-ля в коленку! А не, в кузовлю! Давай, заходи! Закрой, пожалуйста! Давай, заходи, я тебя закрою, <inaudible> <mad> Муравей А тогда потом мне. Муравей пойдешь? Вот ту катаешься Вот та штука, которую катаешь Это муравей Пойдемте Да, давайте не будем мешать Опа! Пошли, пошли. Всё снято, чуваки. Отлично получилось. РАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА А я Подождите, меня снимают. А мы ну, ну, Абсолютно. Валера. Короче, будет активный Теперь и его... Ой нашла ну Тихо, ты дверь не сломал. Всем здравствуйте, я вылежу из картофельной страны Беларуси. Как я поехал. Хватит, тебя сюда нельзя, Эй! Я тебе туда хотел! Э, Это Когда, когда! А ты чувак! Ох ты, картофан! Картопан лежит! Вау! Не, ну как бы капса дольфа иногда шире от того, что они видят. Так, как там открыть? Ах, да! Ну вот ты так! Во! А, не, -то. то Малыш! Малыш! Ты дурак! Да так-то так! Эй, не Ага. Это вообще прикольно. Шикарно ли трускин? смотрите. Какой красавец. Так, ч, Все давай, сидел. давай. Ну, говори, что не столон. Тут можно любой информатор поставить. Вот это, да. да не, брат, вы говорите, информатор включить он говорите? ему надо выставить туда не заказной, а Вы ну, а это да. да. да. да. Информатор. Да. Автобус едет по маршруту 723. Да, конечно, остановка метро... Ты же не знаешь, как... Ну, Гери. А что, а вс ⁇ Пулеюнь, не хватит. Это заказный. Ну, выйти на второй кинец. Потащим. Да куда Стоит, же, вы? Нет, у него заказ уже убрал. Вот был КМ. КМ. Вы! Э! Вас приветствует Московский транспорт. Электробус следует по маршруту номер С88 до остановки Электрозаводский мост. Следующая остановка улица Синяковский вал. Принять ли подъезд. Пока она не договорила. Мне нужны будете вы. Так, да. Пришли, и каждый по очереди заходит, вот кто сам нажимает. Ну да, да. заходит, и кто знает Я уже не знаю. Вот Кирилл, приготовься. Я хочу что-нибудь заснять, типа, как я говорю. Так, ребят, мы сейчас сидим за кабиной электобуса и давайте поменяем маршрут, смена направления. Да, смени. Не. возьми раз, я сейчас в салон выйду. Окей, давай. Я дверь, тогда передам. Переднюю дверь закрой. Да, конечно. А, вот так. Открой и закрою сразу Вернее, открой ее до конца. Дверь вот закрой. так дверь закрылась. А теперь дверь открывается. Так, Кирилл. Угу, давай. давай. Ладно, а как там сменить маршрут? Давай, Вверх вспоминаю. поднимай. Ну, под... вот Панель. выбрать маршрут. Панелька. Далее, давайте по КМ поедем. А тут информат, информирует? Ну, если поставить именно маршрут какой-то конкретный, то будет информировать. А ну-ка! Раз, два, три! А нет, тут информатор о а Я только что сказал. Да, ставите маршрут конкретный, который существует. Вот видите, у вас тут что нарисовано? А тут Ничего. По <звы> о! Подожди. Так, <звы> Хватит. <звы> Так, ладно, давайте выберем маршрут. Давайте 706 э, до метро Быхина. Поехали! Раз, два, три. Так, ладно, давай сначала рацию. Возьми-ка. Против с наружной колонки, да? Да, здесь есть с вроде бы. Опа, мы все! Поленько! Знаешь, что? Афонус придет до метро Быхина. Повторяю, афонус придет до метро Быхина. Очень внимательный, автобус следует, на метро. Автобус? это электробус. <с dunno> <с dunno> Матвей, что, что тебе? скажи? <соц> а Чё? Тут идет запись, идёт а ты стоишь здесь, орёшь, блин. Так, у нас тут а <свист> <Че>? <свист> так, эээ... Художественный фильм! А, спасибо! Спасибо! Спасибо! Ну, нет. Спасибо! Ну, нет. <свист> <свист> <свист> так, ладно, врубаем. Ну-ка пошли быстрее. Показаем сюда. Здравствуйте. Ещё раз... Объясню. Хочешь что-то нажать? Мне скажи. Понял. Вот еще подряд не надо тыкать. Так, кто следующий хочет? Так, ладно. Ну что ну, ж, уважаемые подписчики, классная запись получилась. Так, ладно. Ребята, а вы не против, если кто-нибудь включит информацию из метро Выхина? А Нет, Павел. Ну Павел. ладно. Давай, Павел, Павел. Вот он! Электробус за метро Выхина! Надо включить! Я уже заснял! Его мордошку? Я его на фут. А по линии КМ тоже заснял? Блин, надо как. Ну ладно. Итак, уважаемые подписчики, сейчас вот только что смогу уважаемый оператор, привет. Тут как я информирую. Предлагаю, пожалуй, сейчас он сам абсолютно похер на охрану, главное снять. Она только не на видео. о камеру на Кто-то открыл мордашку! Смотри! Блин, как боже, как же мне хочется информатор включить? Простите, пожалуйста, а можно включить информатор в этом автобусе? Он не А, да, точно. Надо сначала его мордашку. А, мордашка не включится. Ну ладно. Шары! Ааа, еще опять! ха ха ха у блядь! Максим! Максим! шарик? Шумышу, а у меня есть еще вот этот электробус. <толк> <Трактор! толк> о, о, о, смотри. Ааа! я теперь. Смотрите. Это шарик. Он раздувается. А теперь смотрите. О, вот так! эй, ты зачем показываешь анализте? Эй! <свят> все, чек-зох! Чего? Нас уже все равно не пустят, так что расслабьтесь! Или нет, 22. 21. 21. 21! 21. На! Гандон? Блядь. Нахуй тебе гандон? Ну да, кончи и... Ой, Хотя зачем, после шутки думают в кабале. <певел> а похуй! А ч ⁇ ты так много шариков? Да не подходи, <Да> не трудно, <надо его выкинуть. певел> А какие Сара, ты. А ты, Ай! А ты, так не разыгрался! А <певел> <певел> <певел> <певел> а тебе нельзя на мой стрим? Да у нас будет. тут, порнография а, будет от сфальюком о! ты едем!! Веру ее Да глаз да пожалуйста это не такой о! да ав palabras долл дарсь тебе грудь <соединяем> У неё бездель а Ой, боже. А, а мы не поедем? А, а не поедем? а, нет. Да не да Я вот так делаю, а? Табличка! вали, Вали, вали, вали, вали. Надей, парень. С Вали, вали, вали, вали. А, ты кушаешь? Эй, эй, Эй, куда? Куклы. А ты ты я <Стурган> не <Стурган> <Стурган> Опиздали, свободные! Блин, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Откр так, открываем капот. Кто-то какой-то. Открывайте а, прицеп... А, всё? Да. Держи шею, глазейки. А, а, а а а а а а так, так, ладно. А. Так, у ну, нас дискуссия закончилась. Всё, выводим? Вот да, мы потихонечку вытягаемся. Подожди, на вы же сейчас только что катали по зелено-белым. Вон там. Ну, ну блин, жалко.